Файринг Range, или как я люблю называть эту карту Фиринг Рейнджи, одна из самых популярных карт в колде. Эта карта супер универсальная, тут и в командный бой можно залететь и в режим 10 на 10, да и что уж там говорить на чемпионатах мира подниши бегают найти и уничтожить. Данная локация отлично подходит для любых классов, но как мне кажется снайперам здесь будет комфортнее всего. Зная все это, я Хочу немного занести вам и себе экспириенса, ибо пока я готовил этот материал, я много чему научился. Здорово, мужские мужчины! Очень сложно найти новые позиции, когда в принципе хватает на СНГшном Ютубе материалов про лучшие позиции. Сорян за тавтологию. Давайте с вами договоримся. Сперва я вам покажу лайтовые, самые очевидные, но профитные места, которые я теперь использую в рейтинге. Ну а потом покажу супер кайфовые позиции от одного очень известного снайпера и киберспортсмена. Договорились? Итак, начнем пока что разбирать позицию за точку А. Первое место думаю многие знают, но все же. Подходим к разбитой тачке и нехитрыми манипуляциями прочекиваем второй этаж, на котором любят чилить кемперы. Лучше всего чекать второй этаж через вот эту щелочку между текстурами, но дополнительно можно еще и прыжками помогать. Также с этой позиции можно открыть и второе окно, но тут уже нужно забраться на саму машину. Напоминаю мужики, что я играю только в опорки на точках и в данных режимах такой дефолт может не кисло подсобить вашей команде. поэтому запомнили следующая позиция тоже помогает бороться с кемпирюгами на втором этаже и находится она в казарме ну или где двойка все просто упирайтесь вот в этот угол и чекайте второй этаж противник вас вряд ли заметит, ну а он у вас будет как на ладони правда с этой точки нельзя второе окно просматривать но это не беда всегда можно подбежать уже в другой угол на этой же локации и также прочекать второй этаж тут к слову неплохой вид от открывается на центральную площадь в режиме опорный пункт неплохо с этой позиции можно работать только не увлекайтесь ну коль пошла такая пляска давайте еще поразбираем данную локацию например с нее можно неплохо фокусить вот этот белый склад нам нужно подойти вот к этому столу и от него немного вправо отойти чтобы открылся обзор на вот это окно тут уже нужно ловить мальчишей на реакции не забывайте тапать на прыжок чтобы еще больше открывался обзор на проход я думаю, многих на опорном пункте бесит, когда ребятишки занимают этот белый склад и сидят где-нибудь в углах. Решение есть. Подходим к казарме вот сюда, чтобы открывалось вот это окошко, и начинаем прыгать, чтобы разглядеть бутылочника. Причем на этом эпизоде мой подопытный сидел, а если ваш противник просто будет стоять, вы его обнаружите и без прыжка. На всякий пожарный вы можете подойти вот к этому ящику, нужно на него запрыгнуть, и обзорчик станет уже куда приятнее, чем был до этого. Вообще, данная длина хорошо не только чтобы угловика снимать, но и кемперов в окне. Причем это можно сделать как отсюда, отсюда, или вообще со второго этажа казармы. Теперь поговорим о том, как открыть длину сзади белого склада. Конечно же многие любят в душевую с прыжка стрельбище, это правильно. Но лучше всего это делать с помощью вот этой коричневой скамейки. Забравшись на нее, также с прыжка у вас обзор будет куда больше, еще на этой локации я не могу не упомянуть вот это популярнейшее место, благодаря которому открывается имбовейший респ С. Кстати, вот эта сетка простреливается, но для удобства можно и с краю встать. Следующее место супер неожиданное, если вы хотите удивить противников, которые бегут из данного прохода, то просто ныряйте в пикап и ловить парней на реакции. Желательно рядом с собой поставить активную защиту, чтобы пикап не пыхнул. Место огонь, так как сзади вас не видно, а спереди вы в плюсе из-за эффекта неожиданности. Следующая позиция открывает нам проход полностью. Для этого забегаем в данный сарай, смотрим налево и видим ящик. Встаем на него и также с прыжка чекаем местность. Если вы играете без ЦМО, то лучше прыгайте так, чтобы у вас прострел был по центру, потому что края без ЦМО не пробиваются, а в центре все окей. Но мне нравится играть вот с этого стола, с него можно открыть два вектора, опять же уже известный проход, причем без прыжка все можно делать, если вы встанете на край стола, и вот этот проход автосервиса тоже можно держать неплохо, получается с одного только стола можно на опорном пункте данную локацию удерживать. Кстати, если вы хотите сделать тотальный контроль точки, то попеременно чекайте проход, автосервис и с помощью вот этого ящика свой тыл на стрельбище. Главное, чтобы вас не подвело им. Про самый известный дефолт-дефолтский default тоже давайте упомяну. Можно как со столов смотреть длину, но можно на реакции все чек с прыжка. Об этом вы и так без меня знаете. Пока далеко не отошли от белого склада, Давайте про него поговорим. Данная локация хорошо фиксит казарму или так называемую двойку, причем и первый и второй этаж. Тут открываются векторы на респаун А и хорошая длина под точку Б. А в некоторых случаях с данной позиции еще точку С можно задевать, если вы окажетесь в этом углу, но правда не всегда, дело все-таки случая. Итак, теперь небольшой тутер для ребят, которые любят чилить на втором этаже автосервиса. Ну, во-первых, можно профитно перекрывать не только центральную площадь, но и вот этот проход. Если вы снайпер, вам это будет делать еще легче. Ну и штурмовки тоже тут взгодятся. Также почему-то все забывают, что у нас на втором этаже есть вот эта дыра, с помощью которой можно на реакции фокусить соперника, который собирается сделать вам а ата. Данная текстура хорошо простреливается. Кстати, и в обратном направлении работает данный прикол. Не забывайте так чекать и ловить второй этаж. Теперь давайте представим, что мы появились вот здесь и нам нужно запушить точку «Б» но около автосервиса чилит чел за ящиками. Лучше всего такого пассажира выносить вот с этой позицией. Фишка в том, что вы защищены коробками, а зажать по вам будет очень сложно, так как прочитать вашего персонажа будет трудно. Также, господа, не забывайте, что с этого двора можно хорошо чекать вот этот проход, если забраться на машину. Теперь давайте покажу интересную, простую позицию для Б. Если противники идут с вот этого направления, многие Снайперы любят вставать на вот эту машину и по сути в не стреляться. Я же рекомендую подойти к вот этим бочкам и аккуратненько на реакции ловить мальчишей. Думаю многие из вас эту позицию знают. И давайте вам еще одну легчайшую позицию покажу, из которой пацанов можно щелкать. Все очень просто, подходите к вот этим зеленым мешкам и выцеливаете данную область. Преимущество данной позиции в том, что обычно все привыкли в видеть вот тут игроков и мало кто. Кто ожидает огня из данной точки. Причем позиция тоже немного неожиданная, что безусловно сыграет нам только на руку. Сейчас, господа, я вам показал популярные позиции и позиции, которые я сам кое-как нашел по ходу разбора карты Firing Range. Но сейчас я хотел бы вам продемонстрировать топ-3 позиции, по моему мнению, от магистра Яниса просто топ ин the ворлд Если что, Ян — это лучший снайпер СНГ с первого по 6 сезон и топ-3 снайпер Европы. В свое время я очень плотно залипал на игру Яноча, но об этом чуть попозже. Первая позиция вот из этого дома на углу. Обычно на втором этаже чилят мальчиши и фокусят без компромиссов проход. Но если мы наведемся вот сюда, то без проблем сможем нейтрализовать угрозу и открыть путь для тиммейтов. Вторая позиция, которая мне нравится у Яноча, это прострел в уже знакомую нам область за деревяшками. Я вам показывал, что это можно сделать вот с этой позиции, но можно сыграть, по тактике и даже аккуратнее. Подходим вот в это место и ищем такую вот прореху и наш мальчишка как на ладонь становится. Текстура отлично простреливается даже без перк ЦМО. И топ 1 позиция, которая на самом деле максимально полезная и подойдет не только снайперам. Это нежданчик для вот этого белого склада. Все очень просто. На характере запрыгиваем на окно и фокусим мальчик сидящего в углу на бутылке, а также персонажа, который может скрываться за вот этим столом. снайпером получается можно пушить, если знать, как правильно это делать. Кстати, мужики, Яноч когда-то давно делал аж две части с разбором позиций на данной карте. Я обязательно эти материалы прикреплю в описании, чтобы самые любознательные могли с ними ознакомиться. Вы заметили, кстати, мужики, что позиции, которые я вам показал, максимально простые в исполнении, да и запомнить их можно тоже без труда. Но если у кого-то руки чешутся и еще больше заапгрейдить свой скилл, то обязательно записывайтесь Подписывайтесь в институт киберспорта, там магистр Янис вам покажет, как правильно откалибровать сенсу и вывести свой АИ на другой уровень, как грамотно настроить игру и как научиться ее читать. Несколько групп уже закончили первоначальное обучение и перешли на другой курс, отзывы я обязательно оставлю в описании и помимо этого в группе Яноч эксклюзивно материалы публикует, но конечно же самые горячие фишки раскрываются только на курсе. Я, конечно, на что не намекаю, но ты перейди по ссылке в описании и ознакомься с таким Движем-движем. Так, ну а теперь специальный бонус с легчайшими прокидами лимона, которые я нашел на данной карте. Если честно, я особо сильно не стал разгоняться по гренам, но шарящие дяди оценят. Первый прокид на башню кемпи 300. Обычно, конечно, там мальчишки с активками сидят, но все же. Подходим вот в этот угол к зеленой тачке, упираемся в него и в небе за ориентир по в горизонтале берем краешек вот этого здания, а по вертикали вот этот угол и кидаем вкусняху. Следующий прокид выполняется с этой же позиции, только теперь он прилетит вот в эту популярную область. Тут все еще легче. Ориентируемся по второй справа выпирающей палке и наводим прицел ровно на край облачка и бросаем. Третий бросок опять с того же места, прикиньте, как я вам облегчил задачу. Так вот, здесь граната при правильном исполнении угодит прямиком в дальний угол к бутылочнику. Здесь нужно по горизонтали взять за ориентир вот этот угол, а по вертикали край пальмы, ну примерно, и кидаем без задержки. Следующий прокид на второй этаж в автосервис. Чтобы его сделать, подходим и упираемся в уже знакомые нам мешки с песком. Смотрим на вот эту текстуру и находим вот это разделение деревяшечек. Это послужит нам ориентиром по вертикали. Ну а дальше ведем прицел ровно до вот этой прорехи в тучке и кидаем. Ну и ловить еще один изичайший прокид, только за другую сторону, кидать будем на центр. Подходим в угол к пикапу и наводимся прицелом чуть выше вот этого угла и кидаем. Изи, да? Конечно же, изи. Я надеюсь, брата-брать, что данный материал был вам супер полезен и вы по достоинству его оцените своим кулакичем и желательно подписка, если тут кто впервые. И давайте так, если вы хотите, чтобы я что-то подобное сделал на других локациях, то обязательно прямо сейчас в комментариях напишите, какую карту разобрать следующей. Ну и конечно желательно 4000 кулакич набить, чтобы следующий эпизод не заставил себя долго ждать. Как говорится, я свою работу сделал, дело за вами. Это был Огнянский. Все только начинается.